О-оу! Uh -oh. Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella TH на связи с вами ваш Альберт Бескер, мисс Лар здесь вот с сидит у костерка греется. Я решил не прерывать эпизод, я записываю несколько эпизодов подряд, но это не значит, что вы, как говорится, не участвуете тоже в этих делах. Нет, нет, нет, сэр, сегодня мы с вами сначала зачитаем комментарий <laughs> любой рандомный, который вышел о в этом году. У нас уже, кстати, 1144 подписчика на канале, ребят. Всем большое спасибо. И комментарий от мистера Банка. Что это? Во. Я не знаю, не видите? Ну вот. Что? А, пишет он к Шорцу с Эми Роуз, где мир без Соника. Как звали того серого ежика? И что за хрень в этой игре происходит? Камон, у людей э, герой и у людей герой-животный. Нет, нормальное явление. В конце концов, антропомокные животные, Мобиуса. И там... Еще что его зовут? Сильвер. Это... Сильвер. В общем, они борются со мной, с доктором-работником. Эггман тоже мое одно из я. Итак, а мы продолжаем. Продолжаем. Мы здесь с вами неплохо развились, много пробились. Лара греется укусирочка. Она... Вот в эту кочку нужно срочно. Так. И нам наверх туда вот. А как мне туда залезть? Потому что мне нужно вот в зону... Так, дождите, дайте я сориентируюсь, дайте подальше. Так. Мне как бы вон туда, то есть я в любом случае вон туда вернусь. В эту секцию. Хорошо. О, там. Ну-ка. Да, там тоже что-то есть. Давай, залезай. Молодец. Так, и главное здесь не разбиться Помните, главное не разбиться Так, отлично Внимание, кажется мы потеряли контакт с командой из Нижней Долины Вы их видите? Никак нет Вероятный противник <как> Возможно просто радиопомехи Но Константин не любит рисковать Первый идете со мною. Это я забираю. Так, и куда мне дальше? Вон туда. И каким образом вы мне это представляете? Прыжок нера делать, что ли? Ларыч, тут должен быть за... заход какой-нибудь. Только не говорите, что прыжок, прыжок надо делать. Да вы спятили. Она не допрыгнет. Видите, я говорю, не допрыгнет. И где нас воскресят? Вопрос такой хороший. Нет, реально вопрос интересный. И причем, чем мы ближе к этому храму, тем очень сложно прогружать. И коне. Да, и, конечно же, у костер. А, подождите, а, а его труп, может, здесь сходился, может он упал? Труп, ты тут? Нет, его. Нету этого красавчика тут. О! Ты мог сразу здесь завязать? Не да не надо, ну, ну ладно, давай Я не возражаю Внимание, кажется, мы потеряли контакт с командой из Нижней Долины Вы их видите? Никак нет, вероятный противник Возможно, просто радиопомехи Но Константин не любит рисковать Молодец. И как они представляют, что я туда доберусь? Вот скажите мне. Каким волшебным образом Лара должна туда прийти? Вот я здесь. А как я туда должен попасть? Я вижу лаги. Но я не вижу ни способа, ни карабка, ни залаза, ни черта Лар, ты видишь что-нибудь? Вот она может где-то где попрыгать Но это максимум ее возможностей Где-то тут какой-то перешейк есть Даже зацепа не... А, точно. Кажется, я понял. О, мой косяк. Признаю. Кто-то верит, что пророк это воскресший сын бога. Но сам он никогда такого не говорил. Кто-то называет его поступки чудесами. Но он и это отрицает. Его истинное учение является ученикам в его скромности. Вскоре грядут перемены. Я раздал все, что имел, и полностью посвятил себя пророку. Я несу в народ его слово и обращаю в наше учение других людей из моего сословия. Увы, это разозлило знать, и хуже того, привлекло внимание западной церкви. Самое забавное, отдался свое ученству, чтобы быть ближе к пророку. Идиот! Человек существует ради накопления и развития имущества своего. Так, вот сейчас Юппу включаю. Здесь точно что-то сейчас будет. Слишком похоже на катсценочную зону. Так, а тут все сделали? А ну, тут вроде все. Просто слишком много места для кат я бы сказал бы вот здесь. Хотя, если мы наверх залезаем. Так, извиняюсь, что проседать. Даже у меня проседает. Это, видимо, из-за погоды так. Тут я уже ничего сделать не могу. Так, чего? Все? И что будет, когда они найдут Атлас? Атлас это карта. Он должен указать путь к тому, что берегут местные, к святому источнику, который ищет Константин. Вот насчет него мне как-то непонятно. Ну то есть ясно, что это что-то ценное, а что да как, наверху толком не говорят. Ну да, слушай, ты об этом не особо распространяйся, ладно? В общем, мне кажется, их интересуют не деньги. Ты стоп, упился на болтовню Константина о славе и о новом мире? Да он это просто, чтобы бойцов подбодрить. Сомневаюсь. По-моему, он реально во все это верил. Хм. Получается, нас наняли религиозные фанатики? Даже не знаю. Фанатиками ведь называют тех, кто заблуждается верно. Только не говори мне, что и ты в это веришь. Но другие ведь верят. У троицы есть деньги и солидная поддержка. Они бы не пошли на такой риск, если бы он не был оправдан. Какого-какого? Кров! <PC hoffe Engagement> ну, это их личное мнение и суждение, ребят. Тут я с ним ничего не сделаю. Так, а нам куда? Нам сюда. Ну, получается, да. Ну, я же получил зацепиться-то. серьезно. Я же хотел, чтобы она ушла в стон. Ну, видимо, он как-то расшатался там Ну, кстати, это говорит о безопасности использования использовании таких криков. То есть об их небезопасности это, это, это хороший социальный контекст Это хороший социальный Никогда Иногда использовали дорог, как чистые круг окошки Так чего, все? И что будет, когда они найдут Атлас? Атлас — это карта Он должен указать путь к тому, что стерегут местные К святому источнику, который ищет Константин вот. Что это? Это называется Лара Крофт. Давай, выходи. Сэр! Спасибо, что выбрали Лара Крофт Смерть Интерпрайз. Я понимаю, что мне нужно прыгать. Я это понимаю. Вообще, я понимаю, что здесь очень много вороньих гнезд. Ну нет, пусть попадают. Я не возражаю. Жалко, что тут нет достижения сбить все вороньи гнезда, Это был удобно. А, подожди, может быть, мне вот на этот набор надо приземлиться? Точно. Но, ликвидировал их раньше времени, никаких проблем не испытываю. Так, этого вот забрали. Так. Так, это вот тоже полно. Не туда как бы, но и наверх как бы. Скорее всего, мне надо сначала вот наверх. Поэтому сначала сюда. О. Но вот сейчас проблем, она не испытывает. Были у нее ранее проблемы. <смех> ну ладно. <смех> так... О! А, это просто... Это же... Так. Там внизу ничего не, не валяется. А то потом окажется, а что здесь что-то было. я этого не взял. Потом улезь сюда снова. Давай. Лара. Молодец. у Так, вот сейчас выключим. Сохранение прошло. И что сейчас будет битва? Ой, будет сейчас жуткая битва. Но, на всякий случай, держим глаза, глаза в оба. Да, мы входим в храм, получается. И получается, подождите, вот эта вся территория это один сплошной храм будет. А выйдем мы вот с этой стороны. И тут все тайники нам будут. Точно. Вот оно. Может, он за ночь научит плавать. Затопленный архив. Найдите способ... Про... Во, затоплен! Затопленный нам дадут с вами еще и подводное снаряжение. Троицкое только нам будет. Ну, ладно, что поделать. Главное, что живы все здоровы все вошли, никаких проблем не испытывает. Ой, ну это классическая лара вот, пошла, мне нравится. Да, у меня проседает тоже, ребят. у меня тоже проседает. Ставки высоки, как никогда. Это Анна. Она рядом с нами. Куда мне ускориться? Кто-нибудь подскажет? Я не знаю просто направление движения. Мне получается тут только не говори, что прыгать надо. О -о -о. Реально? Ну ладно. Анна, не расскажешь, что здесь да как? Она наверху явно. Она явно здесь. Он должен быть внизу. Молодец. Убить безоружную? Это жестоко даже для тебя, аллах Это средство самообороты Хотя, впрочем, я знаю, почему ты не стреляешь. Убьешь меня, и мои люди тут же тебя прикончат. Хоть с этим они справляются лучше тебя. Заткнись. Не двигаться! Ты в западне! Убить ее Живо! Давай лечим! Давай, сдержи ее! Так! Держись! Соглашайся на мое предложение, Лара. Пока не поздно. <связь> застало, когда ты предала мою семью? Я заберу от Что-то там внизу убивает моих людей, Лара. Если им его и найти, то тебе и подам. Иди к черту! Вот именно! Я саму на по по поебал в свое время. Я к вам! Убейте ее и добудьте этот чёртов атлас! А можно ее отсюда пробить? О, давайте сначала с записи. Крофт продолжает ставить нам палки в колеса. Она сплотила народ долины, вытащила их из своих убогих лачуг. И помогла одержать несколько побед подряд. Mm. Вот бы объяснить ей, как она ошибается, как нелепые ее моральные принципы. Этому миру уже не помочь полумерами, его не спасти в одиночку. А раскрывать ему тайны святого источника это сущее безумие. Можно ли склонить ее на сторону Ордена? Раньше я считала, что да. Но теперь нет. Мы с ней были близки, были связаны. Но теперь, похоже, выбора нет. Ее нужно сломить. Каким образом? У меня получится. Я ломала и не таких. Ломала, и не таких. Видели мы, как ты их ломаешь. Ломаешь только в путь. Дайте вот так поставил, как Пока что, единственное, что тебе удалось, это. Сделать, чтобы Лар здесь разбила потолок. Все. Там что-то лежит. Я чую это. О! Вот не зря зашел. И все, Ни монетки, ни приветки? А -а -а! Держись, держись, держись! В темноте что то ногу сломит. Ну-ка. О, костерчик. Это он. Не иначе. В воздухе летит. Да, у меня тоже сейчас подвисло. Походу от его мощи даже игра виснет. Смотри, он, он в воздухе, если что, он в воздухе летит. Ты чую, это не просто статуя. Щик <сёк> меня не подводит. Я опередила Ану, но не знаю, во что ввязалась. Кто-то прячется здесь, в темноте. Но я должна идти дальше. Я зашла уже слишком далеко. Она думает, что знает меня. Может в какой-то степени это и так Но она не знает всего И пока она недооценивает меня У меня есть преимущество А у нас сейчас будет преимущество по выживанию Реально надо Быстро заготовление Толку ноль Трупы, ловушки, зажигательные бомбы Стрел стремя, Увеличить размер, длительность Существования отравляющего облака Или кассет, кассетный бомба Но они Нет, давайте все-таки облако Во-первых, грибов полно Я их не использую То есть, Даже на похлопку не применяют Пусть используют Полезный навык Надо начинать Надо экспериментировать тем более, я смотрю, мы здесь не одни. О! Старая фреска. А это сосуды с греческим огнем. С нефтью, к говоря. Бессмертная армия пророка. Да еще и с греческим огнем. Они были непобедимы. Настолько непобедимы, что Китиш пал от каких-то монголов татар по повторить повторите в 30 раз быстрее. А потом пишем в комментарии. Повторил или нет? И получился ли нет? Фу. Чем так? О нет! Его сожгли заживо. В общем, только стрелы. Это метан. Боже! Больно! Почему? Эх, ты же не. Да, да. Сделайте это. Быстро. Остановите. Я, я не могу. Почему мне? Нельзя просто. Я, я просто. Он попросил. Я заодно улучшаю. Спасибо. Так, на всякий случай выключу. и сейчас будет касценка какая-то. Кто на такое способен? Греческим огнем? Далеко, наверное. Что за чертовщина? Эти сосуды все еще полны. Если я смогу их поджечь. Да, если ты сможешь их поджечь. Эти сосуды, они все еще наполнены греческим огнем. Интересно, он еще горит? Да горит, то да горит. У меня вопрос возникает в другом. Смотрите, здесь реально греческий огонь. Вопрос. Кто его применил? в поиске Атласа. Так. Это я заберу... О, ты Западная церковь прислала Смотрим гонцов самопровозглашенных божьих воинов, рыцарей ордена Троицы. Они хотят заставить пророка умолкнуть Искоренить его кощунство И положить конец его учениям Но поздно Мы не замолчим Насилие стало обычным делом на форуме Пророк знает, что нам не выстоять против них Поэтому из Константинополя нужно уходить Мы уйдем в пустыню Начнем заново и продолжим дело пророка Ну, да, Чем бы и нет Ой, продолжать дело пророка Ну серьезно О, ребят, это арена Это арена Выключая, Сейчас здесь точно будет какая-то миссия Вот говорю вам Здесь будет сейчас миссия у вас с хорошей кат сценой. Ну, посмотрите, ну это, ну, это арена Это арена Лара, давай забираем Uh -oh. <смех> о о вы карт уничтожите! <у boxes> <говор> Давай, Лара! Так, получен достижение. Убиваю все греческим огнем. <тит> Давай. Не повредите, Не повредите объект. Каким образом ты предлагаешь это сделать? Каким образом ты предлагаешь это сделать? <тит> Давай. Ой, вот же. Так, ладно, будем использовать взрывные стрелы. А ч они остается? Благо, материалы есть. Будем использовать. Давай, давай, давай, давай, ой, ой, ой, ой, ой. давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Да, не давай мне голову поднять. Кто-то знает, о чем говорит. Так, давай-давай-давай. давай, Уходим, уходим, уходим. Кувырками, кувырками, кувырками. Уходим. Молодец, задел. Кстати, реально работает. Мы делали с вами прокачку дополнительно. Так, отлично. Давай, выскакивай, лапа. Так, сохранение прошло, мы в безопасности. Так, все ресурсы забираем, всех облокуем. Вот это жесть, конечно. Да, меня, меня проседает тоже немножечко. Но они сос, ну, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. О. Вот это я лучше возьму с собой. Так, облутай вот эти тоже. Все забираем, все подчистую, никого не оставляем. О, лежит. Что мало ли здесь что-то. Это же большое помещение, это же большой зал. Здесь, наверное, кажется, что там еще лежит? И она прячется, ведь заметьте. Значит, кто-то сейчас появится. Парни, вот зря в это сейчас. Да. Походу даже лара уже выпыталась. Нет, мы сейчас допройдем, пройдем, до пройдем. А ты что, так быстро спустились? Забрали Другие отряды сообщили о многочисленных противниках. Будем держаться до их прибытия. Нет времени, объект украл. Ее нельзя упускать. давай уже позицию. ну давай занимай позицию иди ко мне с греческим огнем здесь Ты последний парень. Это все? Да, сохранненько прошло. Да вы издеваетесь. сюда. Где последний? Я последнего не вижу. Ага, вот. Вижу. Молодец. Хорошо сражаешься, парень. Давай, давай, давай, давай, ломай, ломай, ломай, ломай, ломай, ломай. Сохранение прошло. Мы выжили. Мы выжили. Давай, собирай, Лара. Изучаем все. О, это прекрасно Прекрасные растения нам понадобятся. Она сейчас сама восстановится. Давай, пока сделаем мне... коктейльчик молоком. Он пригодится, он пригодится. Не бывало ни разу, чтобы не пригождался. Атлас мы нашли, это хорошо. Не удивлюсь, если сейчас здесь какие-нибудь документы лежат, будут тут все в огне горит. А я что-то упустил. Не удивлюсь я греческого огня, кстати, лежит. Но тут говорят о неких множественных противниках. Но я пока никого не вижу. Они все болтали о противниках, о противниках, о множественных противниках, которые хотят их всех выебать. Вопрос, где они? Вопрос глупый опасный, я знаю, но все же, как ни крути, он есть. Пойдем. На всякий Вот сейчас должны нам какой то хорошку показать. Темные воды. Найдите способ покинуть. Нет. Сера. Здесь все может взлететь на воздух. Нужно спешить. Нельзя всплывать Нужно только плыть Нужно только плыть Если сейчас всплывем, мы сгорим Так я сказал, если мы всплывем, мы сгорим а куда мне плыть? Под водой стрелять я не могу. Ломать ничего я не могу. Или могу? Или... Давай, давай, давай, давай. Выжила, молодец. Давай, скидывай О! Наконец-то я могу плавать Дыхательный аппарат Дыхательным аппаратом Лара бесконечно долго Бесконечно долго оставаться под водой Без ущерба для здоровья Ой, какая Какой рояль в кустах Вот какой рояль в кустах ну, ладно, мы забрали. Интересно, они могут тоже под водой плавать? Вот, зараза. Наверное, могут. Но опять же, это яматайские воины. Это тот же самый Том Рейдер 13 -го года. Вот говорю вам. Поверьте, это будет... Кажется, я нашла выход. Статуя стоит неустойчиво. Придется использовать греческий огонь. <связывая> Давай, пророчек. Нужно разрушить последний опор. А, вон туапора, да? Сначала нужно найти сосуд греческим огнем. Почему это место похоже на арену? Реально, оно очень похожа на арену. Пить дать арена. Текущая задача текущая задача мне нужно и выйти и войти идти и туда и сюда вот и определись как mm, говорится вот еще остались дела я вернусь этим путем мне понадобится больше сосудов осталось только их найти вот о чем бы сказать так что давайте, ребят, на этом мы с вами сегодня прервемся. Обязательно посмотрите предыдущее видео, если вдруг не смотрел. Ну и спасибо всем, кто сегодня с нами был на... в, этом, в этом ролике. Кто смотрел, кто комментировал, ставил лайки. Ты прекрасен. Ну и конечно же, ребят. Всем до скорой встречи. Всем пока. Увидимся. Славным, жутком домики с мертвецами. Удачи!